В 1237 году в Восточной Прибалтике, на территории, заселенной племенами Ливов и Эстов, немецкие рыцари образовали Ливонский орден. Спустя три года он торгся в пределы Псковской земли. Псковское ополчение было разбито. После чего немцы перешли реку Великую, разбили палатки под самыми стенами Псковского Кремля, сожгли посад и стали разорять окрестные села. В итоге ливонские рыцари овладели городом, взяли заложников и разместили в городе свой гарнизон. Несколько позже орден торся и в пределы новгородских земель. Новгород обратился за помощью к великому владимирскому князю Ярославу. Тот направил в город вооруженные отряды, которыми командовали Андрей Ярославович и Александр Невский. Новгородское войско во главе с Александром освободило занятое рыцарями Капорье и Водскую землю. Затем войско соединилось с дружиной брата и во главе с Александром выступило на Псков. Город был взят штурмом. Наместников ордена в Аковах Александр отправил в Новгород, а вдохновленные успехами отряды вторглись на территорию Ливонского ордена и начали разорять поселения. Александр узнал, что основные подразделения рыцарей шли напрямую к Псковскому озеру. Именно туда он и отправил свои отряды, где 12 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как ледовое побоище. Войско немцев включало 10-12 тысяч человек. На рассвете они построились клином и по весеннему хлипкому ду двинулись на русских. К тому моменту Александр выстроил новгородцев пятком тыл которого опирался на обрывистый крутой восточный берег озера. На флангах расположились конные дружины. В основании пятка выстроилась вооруженная копьями пехота, а впереди находились лучники. Княжеская дружина была в засаде. Немецкие рыцари выстроились, так называемой свиньей, двинулись и были встречены тучей стрел. Потому фланги клина, были вынуждены сильнее прижаться к центру. Тем не менее, немцам удалось прорвать центр боевого порядка новгородцев. Часть русской пехоты даже обратилась в бегство. Однако рыцари наткнулись на обрывистый берег озера. Их малоподвижный строй смешался и не смог развить наступление. А в это время фланговые дружины новгородцев зажали, как клещи, немецкую свинью. Не теряя времени, Александр со своей дружиной ударил с тыла. Русская пехота крюками стаскивала рыцарей с коней и уничтожала. Немцы не выдержали напряжения битвы и бросились бежать. На протяжении 7 километров войско Александра Невского преследовало беглецов. Лед подламывался под рыцарями, многие из них утонули, многие были взяты в плен. В итоге Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы Отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии. Как обычно, все мои недочеты, ваши мысли, соображения я прошу оставлять в комментариях. Благодарю за внимание.